Говорите, в 2023 году вам не во что будет играть? Apex ушел и на этом все? Вовсе нет. Это на западе рушится мобильный игровой рынок, а вот со стороны поднебесной, Китая и Южной Кореи все очень даже круто. Итак, вы смотрите Зона Гейма, новостной канал о мобильных играх. В этом выпуске мы поговорим про мобильные игры, которые выйдут в 2023 году. Их ждут во всем мире. Зона Гейм, канал о мобильных играх. Подпишись. Начнем с игры Spine, разрабатывается с 2020 года, Силами Некки и Бонзай Геймс. На сегодняшний день об этой игре мало что известно, но обещают начать промо кампанию уже в этом году. И как предоставить к ней доступ? Все, что мы о ней знаем, действие игры разворачивается вокруг продвинутой технологии по имени Spine. Это боевой искусственный интеллект, который подключается к спинному мозгу человеческого тела и может контролировать каждую мышцу. Эта технология создает киберпанковскую среду. Смотрится многообещающе. Игровая студия NetEase не перестает удивлять. Project и Так называется их детище высокого уровня AAA. Приключенческая игра с открытым миром, вдохновленная скандинавской мифологией. Ragnarök будет иметь простотформенную поддержку, предлагая бесплатный, интерактивный, динамичный и открытый мир. Название только что анонсировано, а дата релиза пока неизвестна. От этой игры ждут многого, потому что она будет выпущена на ПК, консолях и мобильных устройствах. Вот хороший пример того, что из себя представляют сегодняшние мобильные игры. Проект создается на Unreal Engine 4, хотя обещают его в течение нескольких лет перенести на пятую версию. Это делается во благо хорошей оптимизации для мобильных устройств. Если кто-то из вас ждал киберпанк для телефона, вас услышали и анонсировали игру «Код Т». В этой футуристической игре вы станете охотниками за головами, будете маневрировать среди вражеских сил и пробиваться к успеху, чтобы стать легендой по борьбе с преступностью. Пока только анонс. Игра еще не получила никаких дат выхода. Поговаривают, что она выйдет в 2023 году. А как по мне, раньше следующего года ее ждать не стоит. Игра с французским названием Вифли Футбол. Если перевести название на русский Да здравствует Футбол! Проект имеет лицензированных футболистов почти со всего мира. Для движения персонажей снимали движение с реальных игроков, что поможет сделать анимацию персонажей максимально точной. Асфальт Нитро 2. Сейчас вы скажете О, так я в нее играл уже в прошлом году. Так да, но геймлофт ее запустили только в нескольких странах. В этом году игра весом 50 мегабайт должна быть на весь мир. Кто играл, напишите короткий отзыв. Будет интересно прочесть. Так вышло, что следующая игра также будет от NetEase. Project M очень похожа на Valorant. Даже скажем, что это ее клон, из-за которого на студию подали в суд. Проект M — тактическая игра в жанре Action 5 на 5 с наличием динамичных перестрелок. Как и в подобных картах будут представлены различные режимы, типа поиск на уничтожение, захват территорий и так далее. Каждый герой будет иметь свои индивидуальные способности. А я напоминаю, что Зона game это целая информационная сеть по мобильным играм, имеющая множество групп в разных социальных сетях. Подпишитесь на наши отдельные группы. Интересует исключительно Индас? Добро пожаловать в Discord, Telegram или Вконтакте. Знать обо всем и сразу? Тогда ищите ссылки в наши главные сообщества с разными комнатами для разных игр. Ну а если просто хотите получать новости без лишних комментариев, то и на этот случай имеется новостной канал в Телеграм. Выбор предоставлен, а дальше, как вам будет удобнее. GTA Trilogy, как мы могли забыть про такие игры, обещают выпустить в середине 23 года, с учетом всех исправлений, которые были выявлены на крупных устройствах. Да, это позволит нам вновь пройти наши любимые серии с обновленной графикой, но ждут эти проекты не из-за этого, а из-за того, что у многих мододелов чешутся руки, чтобы внести в эти проекты онлайн. Таким образом, в этом году мы получим обновленный GTA, а под конец этого года новый онлайн РП. Следующая игра называется Rise. Бесплатный мобильный RPG от студии NXN. Прямиком из Южной Кореи, скоро появится на ваших устройствах. Замах на третий Ведьмак и даже обещает глубокую сюжетную линию. Средневековые боевые искусства прилагаются. Кстати, команда разработчиков даже работала с европейскими мастерами средневековых боевых искусств, чтобы поставить для игры правдоподобные боевые сцены. Игра Rise кроссплатформенная выйдет не только на мобильных устройствах, но и на консолях и ПК. Супер Пипл. После выхода этой игры вам не будет нужен Call of Duty, покойный мобильный Apex и другие экшены. Эту игру называют PUB 2. Ведь то, о чем просили игроки сделать PUB, все реализовалось тут. Южнокорейские разработчики смогли собрать в своей королевской битве все самое лучшее и даже повысить планку. Продуманные локации, прекрасная графика и анимации экшен, исследование, лут – все это заставит вас ждать от этой игры каждое новое обновление. Valorant Mobile, то, что игра с прямиком с версии версии на мобилки, стало для всех приятной новостью. Геймплей схож с Counter-Strike GO, бесплатный тактический шутер 5 на 5, с приятной для глаз графикой и прекрасной оптимизацией. Тянет на полную на средненьких компьютерах, обещает держать планку качества и на смартфонах. На сегодняшний день Valorant зарекомендовал себя как главный игрок на киберспортивной сцене по всему миру. Ждем. Для желающих посетить и исследовать Пандору, дождитесь игру «Аватар». Игра высокого уровня скрестила фантастический мир Джеймса Кэмерона с Call of Duty и немножко Том Raider. Позволит открывать новые территории, сражаться с различными тварями, проходить миссии, которые обязательно будут дополняться и куда уж без этого параллельно открывать новое оружие. Приятным бонусом является детальная настройка внешнего вида вашего персонажа. Игра создана на движке Unreal Engine. «Пейдинг Сити» и снова «Нет-Из». Открытый мир с элементами исследования и выживания совсем скоро станут доступны для всех действие игры разворачивается вокруг современного города, который, к сожалению, пострадал от крупной катастрофы вторжения зомби. Теперь же эти нелюди угрожают всему человечеству. Разработчики не просто хотят сделать очередную стрелялку с тупым сюжетом. Они подошли к этому делу философски и представили весь мир как одно дружелюбное сообщество, в котором до этого царили мир и гармония. Столкнувшись с бедой, сообщество объединилось сильнее и стало готово сражаться. Сможет ли устать сообщество? Узнаете после выхода игры. Need for Speed Mobile Online Если бы мы делали топ, то разместили бы игру в первой тройке ожиданий. А хороших гонок с современными тенденциями практически нет. И причем у этого проекта есть все шансы посостязаться по популярности с проектом PUBG. Судите сами, огромный открытый мир перекочевал прямиком из NFS-ки. Движок Unreal Engine обещает хорошую оптимизацию и море веселья со множеством разных режимов. Лицензионные автомобили будут иметь огромное количество внешних украшений, а техническая прокачка окажется более поверхностной, ибо, как оказалось, сидеть и разбираться, какую деталь впендюривать в авто, большинству не надо. Интерес игроков будет ежеквартально подстегивать пропускными заданиями и новыми сезонами. Ну и куда уж без премиальной королевской битвы во вселенной Call of Duty Warzone? Что из себя представляет жанр королевской битвы? Вам, думаю, рассказывать не надо. Все по классике: бегай, собирай, выживай. 120 игроков на одном игровом поле, передвижной транспорт, множество оружия и оригинальный контент. Новый и перенесенный из других проектов из того же Call of Duty. Подтверждена поддержка контроллеров и возможность на своем мобильном устройстве общаться через чат с игроками разных устройств, с ПК, консолей и других платформ. Rainbow Six Mobile. Тактический сетевой шутер с видом от первого лица, с привычным нам режимом 5 на 5 и с частичной разрушаемостью. Матчи до 10 минут и подача проекта полностью слизана со вселенной Call of Duty. Это когда берется все самое лучшее от вселенной Rainbow Six и перетаскивается в новую мобильную игру. Если формула рабочая, то почему нет? На старте появятся только самые популярные карты и оперативники из основной игры. А вот в будущем контента станет в разы больше. Как видите, серьезных игр полно, и в наших новостных выпусках нам будет о чем вам рассказать. Почти каждая игра предлагает посезонное развитие. А это тонна информации, за которой тяжело будет уследить. Мы вам в этом поможем. Как всегда, спасибо за просмотр и всем пока. Увидимся вновь на Зона Гей.